Всем привет! Это видео о том, как восстановить данные с нераспределенной или неразмеченной области жесткого диска, HDD или SSD, внешнего жесткого диска, флешки или карты памяти, SD, MicroSD и другие. Нераспределенная или неразмеченная область диска ⁇ это такая область, в которой отсутствует раздел или том. Такая область не отображается в проводнике операционной системы как локальный диск, но в ней мог быть ранее расположен локальный диск. Нераспределенная или неразмеченная область диска, флешки или карты памяти может возникнуть в результате удаления раздела в любом менеджере дисков. Как, например, управление дисками Windows или Norton Partition Magic, Paragon Partition Manager, Acronis Disk Director Suite, Easios Partition Manager, AOMAI Partition Assistant и так далее. Удаление раздела при переустановке Windows. Установки еще одной операционной системы на компьютер, создание раздела размером меньше чем физическое устройство, увеличение или уменьшение системного раздела, сбоя или отключения компьютера во время работы с разделами, конвертации файловой системы и так далее. Итак, допустим, у нас есть диск с файлами. В результате указанных выше действий или в силу других обстоятельств данный диск был удален и на его месте образовалась неразмеченная область. В инструменте Windows управление дисками, занимая им ранее область стала отмечена, как не распределена. Перейдя в папку Этот компьютер, обнаруживаем отсутствие там данного диска, а соответственно и утерю хранившихся на нем файлов и данных. Что делать в такой ситуации? Как восстановить утерянные файлы? Первым делом хочу сказать, чтобы вы не спешили создавать новый том и форматировать данную неразмеченную область. Это может помешать восстановлению данных в дальнейшем. Чтобы восстановить файл из нераспределенной области диска, флешки или карты памяти, установите и запустите Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу программы будет в описании. В окне слева программа отобразит список всех существующих локальных дисков, а также подключенные к компьютеру физические диски. В моем случае это два диска SeGate и SanDisk. В инструменте управления дисками я вижу, что нужная мне неразмеченная область расположена на диске объемом 75 ГБ. В программе я вижу, что это диск Seagate. Значит, восстанавливать утерянные мною файлы я буду именно из него. Для этого кликаю на нем в окне программы слева. По умолчанию установлен полный анализ диска. Нажимаю далее. Жду окончания процесса сканирования и поиска дисков. Это займет какое-то время, которое может быть разным в зависимости от объема носителя. Как видим, Hetman Partition Recovery обнаружила разделы диска. Тот, который был расположен в нераспределенной области, имел объем 37,11 ГБ и назывался локальный диск. Находим его среди обнаруженных и открываем. Как видим, все утерянные папки и файлы здесь. Их содержимое можно просмотреть в окне предварительного просмотра. Для этого достаточно кликнуть на нужном файле. Чтобы восстановить нужные файлы или папки, выделите их и нажмите кнопку «Восстановить». Укажите носитель и папку для восстановления. «Восстановить». Готово. Файлы восстановлены. Теперь можете в данной нераспределенной области создать новый том ⁇ Локальный диск ⁇ Для этого перейдите в управление дисками и кликните правой кнопкой мыши на нераспределенной области. Выберите «Создать простой том» и создайте его, следуя подсказкам мастера создания простого тома. При желании также можете расширить один из томов данного диска. Для этого кликните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Расширить том». Далее следуйте указаниям мастера расширения тома. На этом все. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал. Задавайте интересующие по программе вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.